так друзья я закончил работу с полами давайте вам покажу что мы сделали вот то что внутри вы видели на быстрой съемке что мы сделали внутри Также у нас осталось немножко этого ламината. То я решил покрыть багажник. То есть вот так выглядит внутри багажника. Все очень аккуратненько, свеженько. Ну, теперь предстоит работа уже внутри. Я буду перегонять трейлер в другое место. Возле станков будем начинать строить кабинеты. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы закончим все это. Новый день, новое направление, сегодня двигаемся по покупке материала для изготовления кабинетов в нашем трейлере. приобрести практически любой материал по кабинетам. Я вам немножко покажу, сделаю обзор. Ну, вот то, что мы хотим здесь приобрести. Мне нужен всего лишь пока один лист. И дальше в сюжете мы покажем вам, каким у нас будет именно столешник. Так, мы находимся внутри такого склада. А здесь очень много разного материала. Но то, что мне сегодня нужно, у них нет наличия только в пятницу. То мне, конечно, не очень хочется ждать. Либо надо что-то переиграть с цветом. Вот так вот. То, что мы хотели. То, что может быть я сделаю опять. Переделаю. Итак, вот что мы приобрели, два цвета, один цвет для кабинета, другой для наших столов, посмотрим как все будет. Привет! Хочу сделать маленький обзор того, что я сделал. Итак, на двух сторонах мы уже отстроили два кресла. Между ними идет столик. И, как вы видите, более в современном стиле я сделал... Есть доступ, очень большой доступ для разных вещей, которые вы можете привезти с собой, пока вы... Развлекайтесь на природе. С этой стороны мы установили уже печку. Печка была установлена, просто мы все закончили. И главный щиток, там щиток электричества, все предохранители, все там есть. Спикер, колоночка. И у нас есть доступ, конечно, сюда под низ. Здесь мы видим, что это хитрая печка, которая нагревает воду здесь печка которая выдувает нагревает это помещение и так вот такой небольшой доступ с этой стороны у нас тоже есть доступ можно сверху заложить вещи ну и также сбоку сюда мы еще установим дверь и я думаю что будет все очень очень хорошо внутри своего трейлера вчера поздно вечером я делал очередную работу но было темно снимать и я не хотел возиться со светом хочу показать вам то что я сделал вчера итак мы находимся внутри это вы уже видели этот шкафчик мы сделали А вчера я сделал еще вот этот шкафчик здесь будет размещен холодильник три кабинет сверху будет раковина и плита газовая плита не показал вам все но сегодня намереваюсь закончить его и внутри также отстроить вот заднюю часть для матраса так что ребят потопали в сюжет так дорогие друзья у нас новый день мы продолжаем работу в нашем трейлере сейчас нам нужно будет их вырезать внутри для плиты и для раковины так что давайте потопали в сюжет из того что мы сделали Давайте я вам покажу. Итак, мы установили раковину, установили плиту, холодильник и микровоечку тоже поставили на этой стороне. Остается нам сейчас доделать дверь вот сюда. И некоторые вещи не хватает. и Надо будет попробовать их найти.